Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня я хочу поделиться с вами радостной новостью. Я выиграла в конкурсе Glossy Box и мне пришла вот такая вот коробочка тяжеленькая с продуктами самыми-самыми разными. Сейчас кратко расскажу о своем конкурсе и как я умудрилась выиграть в нем. Каждый месяц они проводят конкурс на лучшую фотографию с коробкой Glossy Box. Каждый может принять участие. Условия написаны, собственно, в журнале. То есть вам нужно просто сделать фотографию, выложить ее в своем аккаунте Instagram, обязательно, чтобы он был открытым, и отметить хэштеги Glossy Box — и еще что-то там, в общем, все условия есть в этом журнале. Ну вот, я, собственно, сделала все это и выиграла. Честно говоря, я не верила в том, что я смогу выиграть, но вот так вот получилось. Сейчас я вам покажу. Также они напечатали мою фотографию. Ну, конечно, не такая у нас тут большая, но все равно приятно. Итак, вот журнал Glossy Box. Вот она, моя фотография. И здесь написано, что поздравляем, и я победила в этом месяце. И выиграла э, коробку, собственно, которую они мне и прислали. Ну что ж, давайте посмотрим, что они там мне прислали. Коробка просто самая обыкновенная, не такая вот. Glossy Box. Нет, просто вот такая вот коробка просто напихана всеми разными продуктами. Она тяжелая. Итак, начнем мы с зубной щетки. Вот такая вот зубная щетка мне пришла деревянная. Насколько я знаю, ее заказывают вместе с вот этой вот черной зубной пастой, но мне пришла только щетка. Сейчас я ее достану. Она запечатанная. Эко-френдли. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Вот такая вот щеточка. Дальше, следующее. Мне пришел вот такой вот блак для волос. Я хочу сейчас понюхать, как он пахнет. Как раз подправлю свою причесочку. И заодно проверю, как он будет держаться и фиксировать. Ну, запах приятный на самом деле. Кстати, это от L'Oréal. Запах действительно очень приятный. Дальше следующее это маска для волос Ice Hair Mask. Не знаю, как читается, честно говоря, этот бренд. Здесь вот можете поближе посмотреть. На него, если вам будет интересно, заказать его. Тоже я не пользовалась, Ух ты. Но вот такого вот цвета. Ой, пахнет просто невероятно. Она такого мятного цвета. Запах очень-очень приятный. Поэтому интересно будет попробовать. А, следующее это вот такой вот лосьон для тела, а, тоже не знаю, что это за фирма, здесь можете посмотреть поближе, как это выглядит, ну, запах, не знаю, Возможно, кому-то понравится, но мне, честно говоря, не очень. Какой-то непонятный, то есть нет такого ярко выраженного ягодного запаха, хотя он написано, что с ягодный. Такой непонятный запах, честно. Дальше следующее, это вот такая вот маска для лица. Кстати, она мне уже приходила в предыдущей коробке Glossy Box. Ну, могли бы не присылать то же самое, что они уже отправляли в коробках. Как-то странно, честно говоря. Ну, ладно. То же самое. А, палетка теней от Slick. Они уже присылали в точь-в-точь в точь такую же палетку, у меня есть в точь-в-точь точь такая же палетка. Вопрос, зачем присылать одно и то же? Не знаю, может они думают, что оно у меня уже закончилось так быстро, но как бы Нет. Ну, насчет палетки я еще могу сказать, что да, я действительно рада, потому что я тенями постоянно пользуюсь, я постоянно снимаю видео и так далее. То есть для меня это очень даже неплохо. Но маска для лица, ну, в общем, не знаю, решайте сами, но я не, я не понимаю, зачем присылать точь-в-точь точь такие же продукты, которые вы уже присылали. Как-то странно. Следующее это, снова, есть у меня уже в точь-в-точь в точь такой карандаш, это Карл Лагельфельд и модуль Ко, хороший карандаш, действительно, он мне очень нравится, я люблю им пользоваться, но, опять же, у меня есть уже такой карандаш, зачем присылать в точь-в-точь в точь такой же. вот у него очень приятный красивый цвет, ну теперь у меня будет два карандаша такого, таких, следующее это праймер, спрей причем, праймером, спреем я никогда раньше не пользовалась, Потому что, как по мне, вот такие вот спреи, именно праймеры, они не очень удобны. Не знаю, это лично мое субъективное мнение. Потому что, когда ты его разбрызгиваешь, то, ну, типа, ты не можешь, как бы, прочувствовать, ты его нанес на полностью всю поверхность лица, или у тебя где-то остались какие-то незамазанные части, грубо говоря. Потому что спрей очень быстро высыхает. Поэтому лично мне комфортно использовать все-таки гелевые, да, которые ты можешь выдавить и спокойно нанести руками или кисточкой, распределить и столько, сколько тебе нужно. Вот, ну вот так вот. Да и кстати я забыла показать, что также они прислали вот такую вот открыточку небольшую. Поздравляем! И здесь значок Glossy Box, то есть я действительно выиграла глосиф бокс а, следующий продукт это скраб а, сахарный скраб вот такой вот это все фирма олива и маска от него тоже это все одна фирма скраб еще не присылали такой поэтому будет в принципе с крабами я пользуюсь мне нравятся скрабы Пахнет он очень приятно, поэтому интересно будет пробовать. А следующее это лак для ногтей, Ну, Но лаками я не пользуюсь, поэтому чего не могу сказать. Хотя цвет действительно очень красивый, такой э, кофейный, такой даже темный шоколад, очень красивый. Следующее это вот такая вот подводка, черного цвета, у нее очень хорошая кисточка, мне очень нравится, потому что она с одной стороны плоская, то есть можно провести вот такую вот толстую линию, а по бокам она плоская и Тоненькая-притоненькая, то есть здесь уже вы можете как бы регулировать, какая толщина вам нужна. Это действительно очень удобно. Единственное, что когда она подсыхает, то у нее нет такого ярко выраженного черного цвета. Она немножечко тускнеет, поэтому поверх нее, конечно, наверное, лучше наносить еще какую-то другую подводку. И последнее это. Моя просто находка, это вот эта вот кисточка, это тоже Карла Лагерфельд плюс модель Ко. она скошенная и плоская. Сейчас я без нее вообще не обхожусь, только скульптурирую свое лицо, она действительно она очень мягкая, очень мягкая, и она очень-очень удобная в использовании. Такие вот продукты я получила в своей подарочной коробке от Glossy Box. И действительно рада, что я выиграла, потому что до этого я ни разу не выигрывала ни в каких конкурсах. Поэтому для меня это действительно такая маленькая победа. Ну а вам огромное спасибо за то, что смотрите меня. Увидимся!